Вот все хорошо с плазморезом. Все замечательно. Но есть один большой минус. Режет офигенский Это пятерочка. Ну, вот сейчас торцанул уголок. Вот он кусочек. Вообще четко. Тепленький. Такой тепленький. Я бы сказал горячий. Вообще четко. Сопли были чуть-чуть. Вот они такие молотком так просто прошелся все их нету ну минус единственное это огромный это короткие вот это вот вот это вот вот эта штука короткая 3 метра масса 2 метра сейчас перемерил. в общем заказал вот этот рукав или как он называется 6 метровый и массу наверное ну, возьму тоже где-то примерно метров 5 а то рядышком бы там со сваркой стоял и все тут вот есть длинная масса у меня отдельно она она врезанная туда раздваивается там до... разветвитель так сказать и другая пошла вот здесь запитанный этот верстак вот это запитано уже массой а крокодил сюда я не цепляю то есть железно поэтому не крашу у нас здесь железо массирует хорошо. Что-то поставил и варил. Даже в тисы зажал и варил. Полуавтомат. А крокодильчик у меня это отдельно. Когда что-то варишь отдельно. Тогда уже цепляю. И чтобы не бегать с ним, с крокодилом. Просто сюда пришел, в тисы что-то зажал. И все. Надо сделать примерно то же самое и с резаком. Вот там его рядом поставлю. Также заведу воздух отдельно под него и 6-ти шестиметровый рукав, потому что это не дело. Таскания, вот эти не то пальто. А, мужики, всем привет! В общем, так порядок навожу, тут чуть-чуть, такой праздничный день. <с> Стружки он вымел, капец хоть чуть-чуть, станок стал чистый. Еще стружка вот там, ой, просто ужас. Ну, теперь могу просто откатить его и там подместить Сделал защиту, такую примитивную винта, трубка, труба, точнее, ПНДшная. 25-я, две скобы, здесь просверлил, прикрутил, там прикрутил, все. И туда она же заходит почти до шестеренки. Вот теперь, когда точишь, вот здесь вот в основном в основном все возле патрона. Винт хоть закрывается хоть немного. А сделал ее до конца. Вот это вообще убрал. Причем дарину. Тут снизу коробка. Вот Она, она вообще не нужна. По, по мне так не нужна. Тут удобнее стало и выметать стружку отсюда. Плюс э э шприцевать вот этот, э здесь втулочка маслецом. Вот. Сделал ее так, что вот упирается э в патрон резцедержка, то есть на уровне патрона не убег. И здесь трубка, она съемная. Чтобы ее снять, она разрезанная вот, и мягенькая. То есть ее выдернул и свинтаю э снял. Я разрезал, линия а тут синяя идет, по ней. И в эту сторону, чтобы она не сминалась клипсами. И все. Теперь хочу чуть-чуть туда опилки падать эти не буду, стружка. Сейчас сюда фарту хочу сделать. Вот из этого куска металла сейчас выпилю. Он как раз подходит, та сторона, но я сейчас покажу. Но вот сейчас хочу отрезать плазморезом ее. И давайте позырим. За сколько, за сколько справится плазморез времени О, видно я думаю видно 25 ампер ну можно и меньше сделать ну пойдем Сейчас а потом подровняю бочницу. Как не нужно. Она даже не нагрелась, мужики. Вот, только резал. Офигенно, не, не коребит чистенько вот это, на очки, а что в очках? <смех> Рассказываю и, и, и стою в очках Ни заусенцев ни фига вот, Заняло тут, я не знаю, тут, считанную секунду Вот как-то так, сейчас я покажу, что будет примерно Можно вырубить вот тут волна, вот она идет. Но я еще не обрезал. Сейчас ее обрежу. 9 сантиметров не надо вот сюда напустить. Так, чтобы стружка меньше падала. Вот волна как раз она становится вот туда-сюда. Здесь по краю. Сейчас просверлюсь. И на два болта прикручу вот так. Вот. Здесь чуть-чуть подровняю. Вот так обрежу и выровняю, чтобы она прилегла. И 9 сантиметров как раз будет вот сюда. До сюда доходить. Ну и достаточно. Как-то так. Даже не 10. Сделаю. Не 9. Сделаю 10. Чтобы ограничение было. До сюда. А может и 9. Короче посмотрим. Ну, вот. И будет такой вот. Вот такой вот. вот Как-то так. Вот, Леш, сопло, уже ему, я не знаю, так это, это родное сопла, которое я покупал вместе с, с аппаратом. Вот. Хотя есть и запасные, одно, одно вот такое стоит на коротком рукаве, это 5 я отдельно покупал, чтобы аппарат не таскать за собой, вот 5 метров, мне хватает. Вот оно новенькое. И еще одно новенькое стоит на коротком рукаве, на трехметровом. Вот. И два покупал еще вот такого чуть поменьше калибра. Вот. Потому что <смех> вот одним уже пользовался. Потому что оно потоньше. И в кое-каких местах даже шестерку проволоку. килограмм купил. И одно, то один только съемник под шестерочку взял удобненько я скажу не такое широкое есть еще шире без вот этого заужения вообще такое прямое но оно ничего там не дошло В руках покрутил а это вот родное уже жизнью так сказать покусанное вот там немножечко этого но это давненько не чистил мусора может постучать вот так вот и высыпется как чистить я уже показывал, видосик есть на канале. Так, а где этот? Моя щетка наверное, сюда достал, сейчас найду ее. Так, нашел, вот он кусочек тросика, с этой стороны сваркой, точечку поставил, чтобы он не лохматился. Ты да, уже показывал, это есть на канале. И чтобы чистить, вот так вот ставлю сюда, здесь шуруповерт зажимаю туда внутрь и он вычищает Всю какашку до конца. Так да хоть с той стороны, хоть с этой. Вот так вот его чуть разлохматил. И все. Это чисто вот чистить сопляки. Ну и еще можно где. Допустим, вот эти вот флянцы отрезаю. Внутри вот так вот шуруповерт зажимаю и там чистенько все. Их таких можно наделать из любых толщин подходящих. Она жесткая получается. Залазит куда угодно. Вот. По токосъемникам. Сейчас я покажу. Запись идет. Вот она проволока миллиметр. И только съемник а, где тут? Тоже миллиметр. Ну, ну миллиметр, да? 0,1. Вот он. Это еще ни разу, ни разу не стоявший. Вот он. Ну какой здесь будет хороший контакт между вот, проволокой и такосъемником. Конечно, он будет хреновенький. Вот такого плана купил на 0,8. Я уже тоже это показывал. Видос есть. Они были чуть длиннее. Я их на болгарочке сточил под нужную мне длину, когда они закрученные. Вот он чуть-чуть потолще. Вот он миллиметр 0,8. Ничего не делал, не рассверливал, ничего. Вот с магазина. Сюда в 0,8 миллиметр пролазит, но он просто так не падает. Вот здесь только съем будет, просто капец какой. Весь идет на проволоку. Нету там э, такого, чтобы контачила то не контачила аппарат ее пропихивает спокойно это второй наконечник другой вот он у меня стоит на аппарате вот как поставил и по сей день я их не снимаю и не меняю они с ними ничего не происходит хотя есть у меня вот у китайцев как заказал новенькие так они у меня тупо и валяются называются расходники Вот но ну, это по вот этим толстеньким вот 0,8 я не знаю видно нет миллиметр если сюда 0,8 воткнуть она будет падать понятно вот в эти наконечники где они тут вот 08 вот в эти здесь миллиметр не лезет здесь они да они здесь для 0,8 вот где-то тут еще должен быть 0,6. Я не знаю. Этот тоже вот 0,8 не лезет миллиметр. А вот в эти почему-то прямо с магазина миллиметр лезет. И получается только съем капитальный. Вот как-то так. И все, у меня проблема.. Решилась она на ровном месте. Я и забыл, что у меня есть вот эти вещи. Вот как-то так. А спрей у меня, вот такой. не знаю, по-русски тут ничего. Стоит 500 рублей. Ну, хватает надолго, я не знаю. Это... За год, наверное, это второй баллон, за два, наверное. Я не знаю, с момента покупки сварки. Сначала часто пользовался, а сейчас только тогда, когда начинает налипать. В общем. Как-то так. Вот и все. Ну вот такой вот фартух получился. Вот из вот такого профиля. Сюда вот он становится. Здесь просверлился. М 4 ну в удобном для меня месте, вот как-то вот серединочка вот этого и буквально здесь тоже, Всё ориентировочно и остается только мужики прикрутить. Здесь подрезал, выровнял, как раз перекрывает вот этот винт, на сейчас оттуда всю грязючку выдуть, вот, и прикручивается. Также же и сделал сюда защиту. Потому что вот в отведенном крайнем положении вот здесь винт, и сюда тоже набивается стружка и все остальное. И засирается резьба, что нежелательно. Вот такая вот согнута, из такого же профиля. Вот выгнул, согнул, засверлился и нарезал резьбу также М4. Здесь вот вровень, в крайнем отведенном положении. То есть, когда стружка уже будет сыпаться, она уже не будет попадать на резьбу. Здесь в самый-самый низ, там буквально миллиметрик зазорчика. Вот также и с этой стороны. Плюс до болта, до этого регулировочного, не достает. Вот. вот такие вот дела. Сейчас прикручу и посмотрим. Все, вот так это дело, мужики, выглядит. Здесь отведено до упора, здесь вровень. Вот Теперь стружка туда уже попадать не будет. Здесь такой вот поддон, фартук, я не знаю, как это назвать. В общем, отводится и упирается он э, с той стороны. Здесь как бы зазорчик оставил. Также вот и труба, это до конца, вот разрез. Вот. Отлично. В общем, то, что нужно. Плюс закрывает вот эти вот клипсы. Туда стружка попадать не будет. Соответственно, где-то здесь сыпаться. Ну и, соответственно, не будет попадать туда под маточную гайку. Вот с этой стороны ничего не делал. Потому что ну, задняя бабка у меня подходит практически. Бывает в самый-самый притык. Вот. Ну ничего страшного. В основном она работает. Вот, в ту сторону постоянно вот патроны что-то где-то точишь вот именно здесь поэтому защитил вот как-то так ну и дополняшка еще к станку если заметили вот такой вот с фикс прайса корзина он три штуки я не знаю Здесь под а, болты, гайки взяла такая переносная. Тут другие калибры. В общем, а, висит вот а, здесь. Здесь, здесь вот смазка такая, здесь масло, там сменные кулачки, раз-два, два комплекта. Вот Третий комплект, четвертый комплект стоит в патроне. Ну, к ним мы еще вернемся, потому что Буду еще протачивать под определенный размер. И немножечко там изменять конструкцию кулачкам для определенных задач. Поэтому у меня их столько много. Вот, как-то так. Кнопку тоже поменял. Заметили, наверное, да. Поставил вот такую вот большую. Очень удобно стало включать станок. Не нужно крышку эту открывать. И выключать даже вот. Я не знаю, как мне одни сказали, надо пониже кнопку вот сюда. Вдруг там что-то там с руками можно выключить ногой, да? Ну, ногой можно выключить и здесь. Вот, пожалуйста. Вот, вот таким вот образом. Просто взять и выключить с колена. Не промажешь. Вот, как-то так. Ладно, всем пока. С вами был Санек. Скоро увидимся.